В последнее время 59-летний Джордж Клуни все чаще рассказывает журналистам о 42-летней супруге Амали и их маленьких детях. Вот и во время недавнего интервью в рамках вечернего шоу Джимми Кимела актер рассказал не только о премьере нового научно-фантастического фильма «Полночное небо», в котором он выступил актером и режиссером, но и о своей семейной жизни. Клуни поведал о воспитании трехлетних близнецов Александра и Эллы, а также об их талантах и умениях. Так, Джордж признался, что малыши уже свободно изъясняются на итальянском языке благодаря регулярным занятиям с учителями. Жизнь с близнецами немного безумна. Кроме того, мы самаль сделали очень глупую вещь, научили их иностранному языку. Таким образом, в свои три года они уже свободно говорят на итальянском. При этом ни я, ни моя жена не знаем этого языка, рассказал Джордж. Клуни также признался, что иногда в ответ на его просьбу детям, сказанную на английском языке, они отвечают ему на итальянском, из-за чего он просто теряется. Это ужасно. Иногда я говорю им, возвращайтесь и уберите свою комнату. Они отвечают мне что-то непонятное о итальянском, а я такой, а что? В разговоре с ведущим Джордж также рассказал, что они с женой Амали близнецами провели карантин в их семейном доме в Лос-Анджелесе, и в шутку пожаловался, что дети временно превратили его кабинет в комнату для игр. Поведал Джордж и о том, как они с семьей недавно отметили День Благодарения, по словам актера, именно он в этот раз отвечал за праздничный ужин. Напомним, что Джордж и Амаль Клуни вместе уже больше семи лет. Недавно актер признался, что на первом этапе отношений они с возлюбленной даже не задумывались о браке и детях. Сейчас же актер убежден, что только после появления в его жизни Амали рождения близнецов его жизнь по-настоящему обрела смысл.